что ли, какое-то предубеждение, граница какая-то, что миллион недосягаем, это какая-то там мифическая цифра, заработать ее нереально, на самом деле это невозможно и так далее. Может быть, я не знаю, открою какой-то секретный секрет. Миллион это всего лишь 20 клиентов по 50 тысяч, что достаточно просто, имея всего лишь один определенный навык, про который мы сегодня с вами и поговорим. Нужно всего лишь продать 20 коучингов по 50 тысяч или 20 рекламных кампаний по 50 тысяч. У меня есть ученик, ему доверяют бюджет 10 тысяч долларов а, после трех недель обучения. А, то есть можно продать 10 коучингов по 100 тысяч. Вот у меня, например, один коучинг стоит 100 тысяч. И у меня есть клиентка из США. Она русскоговорящая, но живет при этом в Америке. А, я вам это говорю к тому, чтобы вы не завышали себе ценность каких-то цифр и не ставили себе в голове там каких-то препятствий, что «О, какие огромные деньги, это же нереальные цифры» и так далее. Там, на самом деле, месячную зарплату можно заработать буквально за несколько дней, если не часов. Это вполне реально, причем вообще не выходя из дома, сидя в комфортных условиях и так далее. Например, я это делаю часто путешествую по Европе. Uh, и, и ну не только там в принципе по результатам у меня все uh, как видите мои знания мой опыт помогает мне достаточно легко зарабатывать uh, практически ну можно прямо сказать не вставая со стула uh, сотни тысяч рублей в месяц и вот как раз сегодня я вам расскажу несколько моделей uh, которые участвовали в этих доходах и с помощью которых и вы сможете зарабатывать себе на нормальную яркую жизнь так, хорошо, я думаю, что лишнее тут пояснять дополнительно, что вот эти деньги, они позволяют мне и путешествовать, и жить где хочешь, как хочешь и так далее. Я думаю, это и так понятно, то есть капитан очевидность. Я думаю, не стоит об этом еще раз лишний раз озвучивать. Так, сейчас давайте поговорим о самих моделях. Сейчас я включу вам следующий слайд. По-моему, под номером 14, если я не ошибаюсь. Так, смотрите, вообще какие существуют способы заработка ВКонтакте. Давайте, прежде чем дальше пойдем, напишите, пожалуйста, в чате, кому нравится вообще порядок цифр. 100 тысяч рублей за одну страничку или 10 тысяч долларов в бюджет, там зарплатой 1000 или 2 долларов. Кому как кажется, что может быть это дорого, напишите какой-то ваш комментарий, пожалуйста. Очень нравится, да, много плюсиков, нереально. На самом деле у меня ученик, вот три недели он у меня отучился, и на четвертой неделе уже буквально написал трем клиентам, то есть по моим методикам, по моей схеме, и э, взял проект, то есть бюджет 10 тысяч долларов. Я вам дальше покажу скриншот, то есть реально есть проект, это никакой не ни шутки там, не... Ни... То есть это реальные проекты, есть клиенты, которые готовы платить за это деньги, я объясню почему они это делают, но просто нет людей, которые могут с этим справляться нормально. Хорошо, вижу много плюсиков, вопросы давайте в конце я почитаю, просто чат убегает, я не могу за ним просто следить, а время у нас с вами ограничено. Хорошо, я еще такую вещь хочу сказать одну, что ну, то есть, все зависит от масштаба мышления, то есть, ну, от восприятия цифр. То есть Самое интересное, что вот этот заказ, да, который пришел, ну, вот 100 тысяч я вам показывал, я его не взял. То есть мне это неинтересно. Я бы на самом деле с радостью бы отдал кому-то из своих учеников, кто бы смог это потянуть, просто на тот момент, то есть мне неинтересно саму неделю работать за 100 тысяч, и а, я тогда отказался от этой работы. То есть передать кому-то на тот момент не было возможности, то есть не было вот именно того ученика, который взял бы и потянул а, вот так, ну, то есть, такой проект в, ну, с теми результатами, которые были нужны но ну, опозориться как бы рекомендовать там кого-то мне неохота кто не справится то есть краснеть за них потом там объясняться и так далее потому что репутация сами понимаете она стоит очень дорого особенно когда публичный человек достаточно ну, дорожишь репутацией хорошо на чем я с вами остановился хотел что-то сказать так смотрите такая вещь что многие люди думают что ну, То есть у них есть как барьер некий, что я понимаю, что кому-то за 100 тысяч нужно работать там 3 месяца, может быть 5 месяцев, может быть и того больше. И люди думают, да как же это так, за какую-то там одну, ну какую-то стрёмную страничку люди готовы платить 100 тысяч рублей. А, но тут на самом деле порядок цифр играет, а, ну как бы решающую роль. И важную роль, ну то есть играет именно ваше восприятие. У меня... Ну, для примера, возьмем один из моих недавних клиентов, он в Москве находится. И у него в управлении, то есть не он владелец, а он управляет чужой коммерческой недвижимостью за деньги. А, так вот, стоимость всей этой коммерческой недвижимости, которая находится у него в управлении, 100 миллионов долларов. И даже не рублей. И сами понимаете, какие деньги он за это получает. И вот знаете, ему дать вам поиграться 100 тысяч, 300 тысяч или там 50 тысяч каких-то рублей совершенно не проблема. Я думаю, что вот вы должны как бы понимать именно это. То есть для него это как, ну я не знаю, 1 рубль. То есть вам дать, а, поиграйся, принесешь результаты, заплачу больше. То есть это как некий фильтр. На тебе 100 тысяч, а, поиграйся, если покажешь результаты, дам миллион. Поэтому здесь не ставьте себе в голове препятствий. Есть модели, которые позволяют зарабатывать достаточно легко. И сегодня мы вот с вами о них будем а, говорить. Так, я сейчас вам покажу три способа вообще, какие существуют и можно зарабатывать. Расскажу, где какие минусы есть, где есть деньги, где нет и почему. Ну, по крайней мере, какие-то основные моменты. И потом расскажу о том, на чем можно действительно нормально зарабатывать, большие сделки и за очень короткое время. Хорошо, идем с вами дальше. Так, я просто не успеваю читать чат, поэтому давайте вопросы в конце оставим время, ну, постараюсь оставить там 5-10 минут, постараюсь поотвечать. Вообще есть три способа э, заработка. Э, ну, Заработка именно во ВКонтакте, точнее модель одна и навык нужен только всего лишь один, а внутри как бы, этой модели, да, она, эта модель включает несколько способов. Это заработок на рекламе, которая, ну, размещается во ВКонтакте. Ну, то есть она там есть, она называется контекстной, ее еще называют таргетированной рекламой. А, то есть это некая а, концепция, внутри которой, как я уже сказал, есть несколько способов. Вот о них сегодня мы с вами будем подробно говорить. Так, давайте я перелистну следующий слайд. Прежде чем мы с вами вообще ну, пойдем к заработку на рекламе, я хочу вам, ну, естественно, рассказать и показать, как вообще эта реклама выглядит, чтобы вы знали, понимали. Потому что я знаю, что многие из вас не знают, не видели, не пользовались или не обращали просто внимания. Но она там всегда есть, ну, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Сейчас я запускаю вот следующий слайд. У меня почему-то он еще грузится. Напишите, пожалуйста, в чате, появилась ли у вас реклама, ну вот два таких обведенных в прямоугольничке со стрелочками картинки, есть или нет. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас слайд, чтобы я понимал. Так, слайда пока нет. А, есть, пишут, все, появился, плюсики вижу, спасибо. Вот смотрите, на вот этом слайде, да, вот здесь слева вы видите две картинки, они введены у меня как бы, в красные вот рамочки прямоугольнички. И э, вот эту рекламу как раз и называют таргетированной рекламой или рекламой во ВКонтакте контекстная реклама ее еще называют я думаю что вы ее видели как бы ну неоднократно она всегда там располагается у вас под профилем ну то есть под вашей как бы вот страничка слева да где вот эти все меню опции а, в левом столбике если вы до этого момента не знали что это реклама то как минимум вы должны были ее там видеть то есть она всегда размещается слева и она включает в себя первое это заголовочек вот коротенький второе картинку и третье вот это описание есть другие форматы объявлений естественно но они встречаются достаточно реже вот этот формат объявления он основной так давайте так напишите пожалуйста в чате единички ну или плюсами чтобы я понимал ну вообще понятно что такое реклама как она выглядит и ну то есть как на ней зарабатывать, откуда деньги и так далее. Сейчас дальше поговорим, чтобы было понятно вообще, поняли ли вы, о чем мы будем дальше с вами говорить. Напишите, пожалуйста, дайте знать в чате. Так, вижу плюсики. Хорошо. Хорошо, идем с вами дальше. А теперь главный вопрос, да, собственно, ну да, реклама, хорошо, как же на ней можно вообще зарабатывать а деньги, как она там берется, что надо делать, а, ну, то есть, кто вообще за это платит деньги и так далее. То есть, давайте вот с этим будем разбираться. Так, все, с, вижу, что рекламу видно. идем с вами дальше. За что же именно нам платят деньги во Вконтакте, ну, вот связанные с этой конкретно рекламой, да. Сейчас я перелистну в следующий слайд. Будем листать, у меня опять он загружается, ну ладно. Во-первых, скажу, что есть три направления, в которых вообще можно зарабатывать именно на умении создания вот такой рекламы. То есть для всех этих направлений вам нужно будет уметь создавать рекламу, то есть один единственный навык, причем не просто рекламу, а продающую нормальную рекламу. Итак, есть три направления вообще, на которых можно зарабатывать и сейчас вот о них давайте говорить. Сейчас я опять перелесну на следующий слайд, чтобы вы их все три видели. Первое направление это у нас партнерки инфопродуктов. Напишите в чате единичку, пожалуйста, те, кто знает, что такое инфопродукт или информационный продукт. Кто не знает, поставьте нолики. Давайте посмотрим, надо ли пояснять вообще, ну что это такое и так далее. То есть это одно из направлений. И чтобы я понимал, надо ли объяснять, что это. Напишите, пожалуйста, в чате. Просто чат был заблокирован. Напишите, сейчас вот чат доступен. Так, вижу много ноликов, много минусиков. Хорошо, я сейчас тогда снова остановлю чат. Спасибо, я просто хотел понимать, пояснять надо или нет. Давайте поясню вкратце. Так, хорошо, смотрите. Вижу, есть нолики. Хорошо, кратко объясняю. Смотрите, то есть концепция основная, что такое вообще информационный продукт. Я уверен, что вы видели в интернете, продаются DVD-диски, обучение английскому, там, похудение, может быть, э, еще с чем-то связаны курсы обучающие какие-то. А вот это и есть информационные продукты. Они могут продаваться и не на дисках, они могут продаваться в электронном там, варианте. То есть не суть важна, как бы, это может быть коробка, может быть по отсылают. Вот это и есть информационный продукт, их еще и называют инфопродуктами. Я думаю, вы их все неоднократно видели и просто ну, не знали, может быть, что они так называются. И, как правило, вот эти продукты, они не живут сами по себе, ну, по крайней мере, большинство из них нормальных. Большинство из них есть партнерка, то есть так называемая партнерская программа, которая позволяет вам зарабатывать 30, 40, может быть, 50% процентов с продажи этих продуктов. То есть, если вы, например, сделали рекламу, по которой пришли люди по вашей ссылке купили там какой-то продукт вы получаете например ну комиссионный там 40 процентов 30 50 и так далее в среднем вообще до недавнего времени редко можно было встретить крупный процент партнерки но сейчас ситуация меняется и в лучшую сторону потому что конкуренция у нас растет к нам даже игроки приходят уже с запада и если раньше это было, например, 20%, там вам платили по 500 рублей, по 800, даже 15 было в свое время и 10, пару лет назад, если отмотать, то сейчас партнерские комиссионные уже достаточно крупные, это уже и 30, и 40%, иногда даже 50. То есть это достаточно распространено. Суть модели, давайте суть расскажу. То есть модель заключается в том, что вы берете партнерскую ссылку, на, ну, нашли какой-то инфопродукт по похудению, ну, к примеру, Берете на него партнерскую ссылку, делаете рекламу во Вконтакте, берете одну картинку, заголовок, описание и туда люди переходят, то есть они видят эту рекламу и часть из них покупают продукт и вы получаете с этого деньги. А, учитывая, что сегодня у нас инфопродукты стоят достаточно дорого, то есть ну, у нормальных продуктов вообще редко можно встретить средний чек там, ниже 5000 рублей, ну считайте сами, если комиссия 50%, то с каждого купленного вы получаете а, 2500, что достаточно неплохо, а есть продукты, которые стоят и 10, то есть это может быть комиссия 4000 и так далее. А, теперь давайте вот какие минусы есть как раз у этого метода. Весь трюк вот данного метода заключается в том, что чтобы, ну, то есть, в чем как бы, ваша задача. Вложить в рекламу денег меньше, ну, а заработать на продаже больше. Отсюда, ну, как бы отсюда вытекает несколько навыков, навыков, которыми вам нужно владеть и знать. Первое – это как брать правильные инфопродукты. Да? Потому что если взять, например, неправильный инфопродукт, то есть можно ничего и не продать, или неправильную партнерку, то, безусловно, можно и очень легко ничего не продать и ничего не заработать. Второе, это как же вообще правильно оценивать цену рекламы, как делать рекламу так, чтобы туда переходили люди, которые с высокой вероятностью у вас что-то купят. Напишите, пожалуйста, в чате плюсики. Понятна ли модель вообще в целом? Я понимаю, что в подробностях ну, есть нюансы, но вообще сам способ вот понятен, что мы берем чей-то продукт и делаем рекламу на него, и нам делают, ну, то есть мы продаем, его за 10 тысяч нам дарят 4 тысячи за то, что мы его кого-то продали. Хорошо, есть, удалось донести до вас. Хорошо, вижу плюсики, спасибо. Хорошо, значит разобрались. Это достаточно известный на самом деле способ, поэтому я думаю, что многие из вас и без меня как бы с ним знакомы, то есть проблем нет. Я не думаю, что я там открыл Америку, поэтому... Что касается еще партнера, хочу добавить, тут партнерка партнерки рознь, потому что есть партнерки с хорошей закрываемостью и с очень высокой комиссией. Ну, по крайней мере, вот, ну, у меня партнерки именно такие. Второе направление – это партнерки интернет-магазинов. То есть, это второе направление, на котором можно зарабатывать на вот, делании этой рекламы. То есть… Фактически принцип тот же самый, то есть я думаю, что вы часто видели рекламу различных часов, там, копий швейцарских часов, может быть футболок там, с цитатами, с шутками, там, с какими-то смешными картинками, может быть какие-то гаджеты, часы, может быть наушники, неважно продукты для похудения, таблетки, там, я не знаю, кофе для похудения, вот недавно был популярен электронные сигареты и так далее, может быть что-то для восстановления зрения и прочее-прочее. Вот это все это партнерки интернет-магазинов. То есть либо люди покупают это все через поставщиков и, и перепродают, то есть там торгуют реальными товарами, а либо а, люди просто идут в интернет-магазин, регистрируются в его партнерке и продают его товары. И магазин сам отсылает, и вам просто платит комиссию. То есть живые товары. То есть принцип тот же, но вы получаете комиссию не за инфопродукт, то что вот кто-то купил, а за живые товары. И минус вообще вот партнерок именно вот таких в том, что, ну, один из самых это то, что от момента заказа до получения как бы вами денег проходит очень много времени. И связано это в первую очередь с тем, что большинство людей заказывают именно наложным платежом, то есть наложкой, да, то есть оплата происходит на почте, и чтобы вот получить вот эти деньги, то есть пока он там оформит заказ, пока его обработают, пока ему что-то там отправят, особенно нашей почты России, пока она дойдет, пока он его оплатит, пока эта почта переведет там деньги интернет-магазину, а ее нерасторопность, наверное, самая нерасторопная в мире. И пока деньги дойдут до магазина, пока тот начислит вам партнерские комиссионные, можно уже с голоду, наверное, погибнуть. То есть может пройти очень длительное время, и это достаточно серьезный минус у этих вещей. А в остальном модель такая же: вы берете партнерскую ссылку, ну, еще к минусам отнесу, что невысокие комиссионные. Например, если вы возьмете там футболки, да, ну, футболки для беременных или футболки для. Ну, для молодежи какие-то смешные, то там комиссионные порядка 300 рублей. То есть, что сравнивать, например, с, там, с ту же мою взять партнерку, комиссионные 4000 с одной продажи, разница на налицо. А, то есть вы берете как бы партнерскую ссылку, направляете по ней а, трафик определенный, то есть с вашей рекламы во Вконтакте, посетителей, естественно целевых, и часть из них покупает что-то, и вы получаете деньги. А, напишите, пожалуйста, в чате единичку, если вот эта модель а, понятна с интернет-магазинами. На самом деле это не самые основные модели, где лежат все деньги. А, ну, я думаю, здесь то же самое, все. Напишите, пожалуйста, в чате плюсы, единички, понятно ли вообще по интернет магазином так все окей вижу плюсики хорошо смотрите а, смотрите то есть ну, подводя суть пишут что связь прерывалась подводя как бы короткую суть все то же самое только партнерская программа у интернет магазина например он продает футболки вы берете у него партнерскую ссылку и продаете эти футболки через рекламу вконтакте да но ну, рекламируете магазин самых отправляет сам там все делает вам платят просто комиссию. То есть принцип тот же самый. Но это не самый как бы, прибыльный вообще способ. И вот я вам хочу рассказать сегодня именно о третьем способе заработка на рекламе. И вот как раз этот способ, то есть это и есть настройка рекламных кампаний для клиентов, за которые готовы платить там и 1000 долларов, и 2. У меня это стоит на сегодняшний день 30 тысяч рублей. За несколько часов работы или там за полдня. И давайте разберемся, вообще что это такое. Здесь немного сложнее, но а, при этом здесь более приятные вещи интересные. Вообще, что такое рекламная кампания? А, давайте я вам сейчас включу следующий слайд. Так. А, вот смотрите, вы данный слайд уже видели, просто я здесь добавил цифры. А, вообще, что такое рекламная кампания? Рекламная кампания это. Вот эти же объявления, только их несколько штук. Вот 10, 20, 30 объявлений – это и есть рекламная кампания. А, так вот, а, рекламная кампания, настройка для клиентов выглядит для вас следующим образом. К вам приходит клиент, где их брать и прочее мы сейчас поговорим. А, к вам приходит клиент и говорит, а, мне вот, например, на вот эту страницу или на этот сайт, или для вот этого интернет-магазина нужны клиенты. Я хочу, чтобы ты сделал мне рекламу во ВКонтакте ну или ты сделала то есть вам нужно будет сделать вот таких объявлений там от 10 до 30 штук и в зависимости от ситуации там от аудитории и других разных вещей а, за то что вы сделаете вот эти 10 там 20 объявлений у меня например ну за то что я делаю 10 20 объявлений мне платят 30 тысяч рублей и заведение самой рекламной кампании мне платят 7 тысяч рублей в неделю еще и если взять, например, математику, да, если ну, иметь вот такой навык, который позволит вам создавать продающую нормальную рекламу, так, я вам сейчас открыл уже вроде слайд. То есть смотрите, если просто математику взять, все отбросить, то есть вот то, что обведено вот контуром там, да на слайде это одно объявление то есть если как бы просто взять математику если вы создали 10 объявлений вам заплатили пусть даже не 30 а 10 тысяч рублей то по сути дела за каждое объявление созданное по нормальной технологии которая приносит естественно результате результаты то по сути прибыль 1000 рублей то есть вы выбрали картинку загрузили заголовок добавили к нему описание ну и чисто математика получается без всяких там разукрашеств, получается 1000 рублей за объявление в среднем. А, вообще, сколько занимает времени создать само объявление? У меня на одно объявление уходит порядка 10, ну, может быть, 15 минут, зависит от ниши. А, напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас, как считает, сколько нужно времени. А, Сколько нужно времени для того, чтобы создать рекламную кампанию? Ну вот, 10-20 объявлений. Напишите, пожалуйста, в чате, сколько нужно, на ваш взгляд, времени, чтобы создать рекламную кампанию и получить за нее там 10-20-30 тысяч рублей денег. 5 минут. Нет, ну 5 минут это только на объявление, на одно. Я имею в виду вот 10-20 штук. 2 часа, 3 часа, да, уже ближе к реальности. Часа 4, да. 2 часа, минут 20 на штуку, да, примерно так. Да, все правильно, все правильно, все верно. В среднем, даже если вот просто лениться, ну вот просто лень, ничего не охота, но это день. Если как бы подшевелиться немножко, можно сделать это часа за 4, там, за 5, за 6, ну или за рабочий день и а, получить свои деньги. А, у данного способа, а, естественно, есть минусы, но есть и большие плюсы. И заключается они, а знаете, в чем? В том, что деньги вы получаете сразу, еще до того, как вы вообще начали там что-то работать. А, у меня, например, я вообще не приступаю к работе до тех пор, пока мне не заплатят деньги. То есть, как только мне заплатили деньги, я начинаю работать. Соответственно, смотрите, сам бюджет, да, реклама платная, не забываем об этом, ВКонтакт бесплатно вашу рекламу не показывает. А, то есть, сам бюджет оплачивает заказчик, ну то есть, ваш клиент. Помимо этого, он вам платит еще и а, деньги за то, что вы будете настраивать ему это все, и плюс еще будет платить деньги а, еженедельно, чтобы вы это все поддерживали в рабочем состоянии. А, то есть, ваша задача заключается в том, чтобы создать объявление, бюджет он оплачивает сам, оплачивает вам работу, ну и бюджеты и работу, и, то есть, ну, за которые вот эти объявления будут показываться. Хорошо. Так, так, так, так. В целом, тут смотрите, если нормально работать, вот это все может занять, ну, несколько часов. Может быть, день-два это в сложных каких-то проектах. Но те суммы, которые за это платят, то есть, ну, это однозначно хорошие суммы. Так, сейчас подождите, пожалуйста. Так, теперь я хочу вам еще дать такую вещь. но ну, иногда меня спрашивают, а что такое ведение рекламной кампании, за что платят еще в неделю? То есть какие-то деньги, там, 7000, за что? То есть, ну, создал я, она работает, что надо еще? Когда, смотрите, вы создали рекламную кампанию, есть еще один плюс. Про клиентов тоже позже расскажу. Для самых смелых из вас клиентом стану я, может быть. Забегая вперед, скажу, что мне нужны люди, которые вот умеют делать эту рекламу. И, соответственно, я готов за это платить деньги. Но вся проблема в том, что на сегодняшний день нет в интернете людей, кто по методикам, по западным, вот по реально рабочим, можно настраивать рекламу. Кто может потянуть большие проекты, крупные. Смотрите, про перспективы расскажу чуть позже. Давайте разберемся, что у нас здесь. То есть мы создали, грубо говоря, объявление, настроили рекламную кампанию и получили там, за полдня работы месячную, грубо говоря, зарплату. Дальше происходит следующий интересный момент, что я говорил, что у меня вот ведение компании стоит тысяч рублей в неделю. Соответственно, ВКонтакте сама площадка рекламная. Когда вы запустили компанию, заказчику все нравится, идут клиенты, идут подписчики, там идет трафик, все объявления показываются. И через неделю, примерно дней, где-то через 5, через 4, там по-разному. Может быть, через неделю, происходит следующее. Начинают снижаться показы объявлений. Они начинаются показывать хуже, и потом потихоньку контакт их снижает вообще. То есть объявления как бы ну, выдыхаются. Не потому что вы плохие объявления сделали. Просто сама площадка ВКонтакт ну, устроена так, что они снижают показы, заставляя вас увеличивать цену за эти показы чтобы брать с вас больше денег ну в данном случае с заказчика и заказчик соответственно приходит и говорит что да как же так все же было хорошо перестало работать снизилась там эффективность и прочее а вы ему естественно отвечаете что ну да конечно рекламную кампанию как и любой механизм нужно подкручивать постоянно а это стоит денег и дополнительно можно брать с клиента ну, дополнительные деньги за еженедельное ведение. Ну, то есть, как правило, это в среднем по рынку, если брать, это 2-3 тысячи, может быть, 4 тысячи в неделю, кто как берет. И ирония, опять же, ну, я уже говорил, что, и вот, ну, давайте так, почему платят вообще такие деньги, казалось бы, бешеные, да, за такие простые вещи? Ну, во-первых, есть нюанс, что нужно знать, как настроить, ну то есть знать рабочую технологию, чтобы объявления были продающими, а не просто. Сейчас те, кто их просто умеет делать, за 1000 рублей их полно на фрилансе. В этом заключается как бы и маленькая часть, почему платят деньги, что нет людей, которым можно доверить там 100 тысяч рублей на бюджет или 10 тысяч долларов. А вторая заключается в том, что сегодня очень сложно найти... Ну, любые, то есть толковые фирмы или отдельных людей, а, которые ну не просто могут сделать нормальную рабочую как бы, компанию, а которая реально приносит выгоду. То есть, которые настроят нормальное объявление, чтобы они приносили вот пользу. А, поэтому за это люди готовы платить вообще большие деньги. А, я недавно заходил на биржу фриланса, буквально, я не знаю, может быть, неделю назад, посмотрел проекты специально, сколько стоит вообще один проект сделать, рекламную кампанию. Там я видел 500 долларов, 500 долларов, 250 долларов, 1000 долларов и есть один проект за 10 тысяч долларов. Но это еще раз подтверждает, что нету людей, вот как бы есть 10 тысяч долларов, да, клиент готов заплатить, некому их отдать просто, потому что нету людей, которые могут нормально настроить и отчитаться за вот это, чтобы был результат. Сейчас я вам покажу скриншот, кстати, у меня есть, по-моему, на следующем слайде. Так. Смотрите, вот этот слайд, по-моему, я не знаю, здесь есть даты или нет. Вот здесь видно даты, то есть это свежий скриншот. И смотрите, сколько люди готовы платить за работу вот этих специалистов, которые бы делали нормальную рекламу. Сами видите порядок цен. Это 500 долларов, 1000 долларов и проект на 10 тысяч долларов. Причем это буквально за, по-моему, за пару дней проекты, то есть их каждый день десятки. Так я вам показал свежий скриншот из минусов вот как бы вот этого способа у людей есть предрассудок что они как бы ну то есть ну кто вот ко мне пойдет платить такие деньги я никто звать меня никак меня никто не знает я ничего не умею кто я там я такой у меня даже портфолио нет и прочие а, премудрости на самом деле портфолио можно создать буквально за несколько дней у меня ученики создают его за два-три дня и взять первых клиентов можно вообще за один день предубеждение то есть у людей есть некое вообще напишите пожалуйста в чате плюсики или единички кому понятно вот это третий, третий способ ну то есть вообще сам принцип то есть за что платят деньги ну то есть и так далее мне даже как-то помню, на конференции писали, что эту модель я боготворил. <смех> модель хорошая. И самое интересное, что ну, у меня люди обучаются, и тем, кто показывает хорошие результаты, я их буду брать к себе в команду на работу. Об этом в конце я тоже расскажу. Давайте поговорим. Вижу много плюсов, спасибо. А вообще, по минусам, вот данной профессии заработка ВКонтакте. А вот именно дома. Вообще, профессия, в кавычках, можно назвать, потому что. Это больше, что ли, мини-бизнес. Так, сейчас я вам пролистаю следующий слайд, и мы с вами поговорим о плюсах и о минусах вообще этой профессии. Но вообще, если вы как бы освоите вот эту интернет-профессию, она будет вас кормить всегда, потому что люди, которые умеют делать эту рекламу, продвигать товары, услуги через интернет, нужны вообще всегда. Их недостаток, их просто нету вообще нормально. Хорошо, давайте... Поговорим о плюсах и о минусах. Плюсы очевидные, я их кратко перечислю. Во-первых, ну понятно. Есть минусы, есть плюсы, начнем с плюсов. Первое, это свобода географическая. То есть вы можете работать откуда угодно и при этом затрачивать достаточно мало времени. Ну, ну сами видите, полдня и получил 500 долларов. По-моему, неплохо. То есть вы можете работать дома, можете работать в путешествиях. Ну, вот как я уже говорил, как это делаю я. В январе я, например, хочу поехать в Сан-Диего на саммит трафика и конверсии в США. При этом у меня клиенты, они не бросаются, их можно спокойно вести и с ними работать. Поэтому вы можете работать дома, на диване, где хотите. То есть работа осуществляется через интернет, вам не нужно там с кем-то общаться голосом, куда-то ходить в офис, выслушивать там начальника какого-то и так далее. А помимо этого есть еще, естественно, свобода физическая. Что я под этим вообще понимаю? Это то, что вам не надо вставать рано утром, то есть вы можете сами решать, когда вам работать, то есть, вас никто не заставляет там, то есть, над вами нету прапорщиков и так далее. То есть, никаких ограничений тоже в этом нет. То есть, вы сами определяете свой режим. В этом тоже есть определенный минус. Я ниже тоже об нем расскажу. Так, я сейчас пока заблокирую чат, чтобы он меня не отвлекал. Из плюсов, смотрите, ну, понятно, что свобода финансовая, но свобода ее назвать достаточно тоже тяжело, потому что но это не пассивный доход, вы это должны понимать, это работа. То есть, несмотря на то, что она удаленная, она несложная, но это работа. Потому что надо что-то делать. Но по сравнению с тем, как живет и работает большинство людей, вообще там в, в Кабале, фактически, там в крысиных, как белка в колесе постоянно, то, вот, ну, ну... Такая профессия дает достаточно хороший, как минимум, дополнительный заработок, который позволяет не в ущерб, опять же, вашей основной деятельности, достаточно хорошо зарабатывать, ну и все вытекающие отсюда плюсы. Ну и вообще, если кто-то из вас научится делать вот нормальную рекламу, да, в частности вот по моим методикам, я просто вас беру к себе на работу и вы работаете на меня. Условия с каждым персонально мы обговариваем. Я вам прорисую, ну, расскажу в конце. Просто как бы смотрите, мы сильно растем, мы сильно масштабируемся и забегая вперед, я скажу, что мы даже делаем штаб-квартиру в Таиланде с офисом. И будем делать центральный департамент рекламы, будем делать представительства в городах и регионах. Вы можете стать одним из них. И перспективы сильно большие. То есть там семизначные цифры вам будут казаться просто смехом на палке. Поэтому, ну сильно растем, поэтому нам надо сильно расширяться и масштабироваться. Нам нужно много людей, толковых рекламщиков. Так, хорошо, теперь давайте так. Хорошо, ну давайте прежде чем к минусам перейдем, я хочу мини-опрос сделать. Какая из моделей вообще вам нравится больше? То есть давайте так, единичка это у нас партнерки инфопродуктов, двоечка это партнерки интернет-магазинов и троечка это у нас вот как раз... Делание рекламы на заказ. Ну, вот такая удаленная работа как дополнительная, да, чтобы жизнь не менять. там из, Прямо с места в карьер. Вижу много троечек. Так, вижу двоечки, троечки. На самом деле двоечка не особо, но смотрите... Вот те, кто у меня обучается, ну, я обучаю всем трем моделям. Потом люди сами выбирают, что им больше нравится. И на самом деле, многие, кто, ну, кому нравилась троечка, им нравится потом еще единичка. Просто когда я им рассказываю, какие нормальные есть партнерки с нормальными деньгами, они на них очень хорошо потом зарабатывают. Так, хорошо. Ну, соответственно, кто пройдет обучение, возьму, если покажете какой-то нормальный, вменяемый результат. А про стоимость тоже скажу Алексею чуть позже. В основном троечки хорошо, есть немного единички, отлично. Многие, кстати, ну я уже сказал, что потом передумаете и подключите еще другие способы. Так, есть и минусы, то есть давайте. Сейчас о них поговорим, про обучение тоже позже скажу, давайте по порядку сейчас разберемся. Я уже говорил, что на самом деле месячную зарплату можно заработать, ну, действительно, за несколько дней, то есть это вполне реально, осуществимо, и в связи с этим есть выплывают вот те минусы как раз. Давайте посмотрим сейчас на слайде, что это за минусы. Многие как бы смеются, что это не минусы, а плюсы, но я вам сейчас расскажу, вы поймете, почему это минусы, и некоторым из вас пройти это будет тяжело на своей шкуре смотрите я как бы сам через это прошел и первый минус с которым сталкиваешься когда получаешь какие то дополнительные доходы я сейчас чат немножко заморожу чтобы он не отвлекал меня то есть, смотрите, ты получал зарплату, да, а тут раз и смог заработать там 50 тысяч ну мимо да, зарплаты. У меня это было, знаете, когда? Когда я на двухчасовом семинаре продал консалтинг и заработал за 2 часа выступления 180 тысяч рублей. Просто 2 часа, постояв с презентацией, порассказывав. Ну, соответственно, представляете, какими глазами на меня смотрели родственники и родные и так далее. То есть, тут фишка в том, что когда начинаешь именно вот зарабатывать в день больше, чем, например, кто-то из них за месяц, ну или друг друзей, да, или знакомых, то начинает появляться вот эта, знаете, зависть как бы у друзей, знакомых, в том числе и родственников ваших. Они будут вас реально ненавидеть, вы их будете бесить. А, то есть, а, когда вы заработаете, даже я не говорю там 100 тысяч, даже первые 10 тысяч мимо зарплаты, мимо того дохода, который у вас сейчас есть, вы заработаете, они будут сильно вас ненавидеть и будут вас а, пытаться втянуть вот обратно в свое болото. То есть, они будут говорить да ты какой-то там ерундой занимаешься, да ты давай иди устройся на работу, иди там с делом займись и так далее. То есть будут крутить там у виска пальцем, у меня тоже все это крутили и проходили не раз. А на самом деле это, ну повторюсь, может быть, я не помню говорил или нет, что это может показаться смешным, но в действительности это грустно, то есть когда даже родственники, ну начинают так себя вести, не очень хорошо. С этим бороться можно, и есть единственный как бы, единственный рецепт, как с этим бороться, и бороться с этим можно именно так, и именно так поступают все настоящие вот, успешные люди. Они делают следующим образом, вы никогда не говорите, и не разглашаете никому свои планы, свои цели свои какие-то, ну, то есть то, что вы собираетесь зарабатывать онлайн, или что вот завтра у меня все будет хорошо, все, я сейчас буду зарабатывать, но еще не начали. То есть делитесь только результатами. Купите новый автомобиль за месяц, покажите им, вот я купил, рассчитайте за ипотеку там за полгода, купите, я не знаю, детям что-то, и покажите им результат вот прямо здесь и сейчас. И вот тогда они, они вас все равно будут, ну, ненавидеть еще больше. Это я вам гарантирую. То есть, ничего не поменяется. Они будут все равно вас бесить и ненавидеть, но при этом поменяется одна маленькая деталь. Не будет негативного давления, и они будут вас уважать за это. Вот в этом очень большая разница. То есть, очень часто бывает, что люди на эмоциях всем рассказывают, что вот я там вписался, вау, супер тренинг, сейчас все, я там заработаю, через три дня ему все надоело там делать. И несмотря на то, что может быть хороший тренинг, там материалы... И так далее. И начинается, как бы, к нему подходят родственники, родные, там, друзья, и говорят с такой ехидной как бы, речью, что ну что ты там, как там твои дела-то, неудачник, да, и так далее. То есть такое есть, поэтому с этим реально, правда, ну, надо бороться, будет вот этот негатив перебарывать. Так, и когда вы покажете конкретный а, результат, что вот посмотрите, я заработал 100 тысяч, вот пожалуйста, вот на счете можете посмотреть или снять в банкомате, тогда они вас будут а, сильно уважать. Но при этом также ненавидеть, но это, это две разные вещи. А, хорошо, то есть никогда не делитесь планами а... Ну, я не знаю, называйте это кармой, энергией, как угодно. Вот когда разглашаешь о своих планах, что-то рассказываешь кому-то еще до того, как ты это сделал, сильно хуже получаются результаты. Вот вместо того, чтобы сделать и показать хороший результат, ну, вы не должны вот разглашать вот то, а должны вместо этого пойти и сделать, принести им результат. Хорошо. Второй минус, это реальный минус, опять же сам через это прошел, это тяжело заставить себя работать. Бывают случаи, что вот ты проснулся, еще не успел там открыть глаза, смотришь, что у тебя уже на кошельке поступили какие-то деньги, может быть оплата за заказ, еще что-то, и ты понимаешь, что, блин, ну зачем мне работать, день и так уже удался. Там посмотришь фильмы, поваляешься на диване или еще что-то. И вот это очень выбивает с ритма, особенно из-за того, что нет необходимости рано вставать. То есть по графику, знаете, как в 6 утра и пошел на работу в дождь, там куда-то а, в офис или на завод. То есть достаточно тяжело из-за этого себя а, заставить работать. С этим можно бороться таким образом, что в дальнейшем потом делегировать какие-то а, вещи, которые вам не нравятся. Ну, то есть делать именно вот те 20% вещей, а, которые и приносят вот те 80% процентов результата. Именно так делаю я. У меня, например, ну, то есть я делаю только всю стратегию, а всю тактику, работу, в том числе даже договариваться там с конференциями, у меня делает моя помощница. То есть работу с аппортом и так далее. Так делают большинство успешных людей, но это вам на вырост. Что касается навыков, люди часто задаются вопросом, как я справлюсь там, я в первый раз вообще узнал, что есть такая реклама. На самом деле у меня в тренинге были и пенсионеры, и люди из-за границы, даже из Мексики обучались. То есть были разные люди с разными навыками. Если какие-то технические затыки у них там есть, у нас будет технарь, который будет сидеть и решать все технарские вопросы. Были те, кто вообще не знал, как завести даже аккаунт ВКонтакте и как делать скриншоты. То есть у нас даже есть такие видео уроки. На самом деле, если вы смогли как бы, прийти на конференцию, зарегистрироваться, то навыков у вас уже хватает, чтобы делать вот это. Вам нужно просто владеть вот, готовой технологией создания этой рекламы и начать это применять, практиковать на практике. Хорошо. Еще такой момент, что ну, вот, по поводу люди там бывает, что говорят, что ну опять же я не справлюсь. да? Если взять меня, я вообще человек достаточно рассеянный и порой забывчивый, и мне, например, ну вот мы бывает с супругой, можем о чем-нибудь договориться 5 минут назад, она там придет ко мне через 5 минут и скажет, ну что там, а я скажу, а с чем? То есть, ну как будто первый раз услышал, и я вообще забываю, какие-то моменты бывают, и ну, даже это мне не мешает работать. То есть, если вы чуть-чуть там пособраннее, чем я, если вы чуть-чуть лучше разбираетесь, вот в этих даже слайдах я их там листать не умею, то... Вы с этим легко справитесь без проблем. Просто вам нужна именно технология создания рабочей рекламы. Третий минус он же плюс это много свободного времени. Я думаю, что здесь много пояснять не нужно. Единственное, я на себе поймал такую вещь, как бы проверил, что ну, больше спишь, больше ленишься. Ну, по крайней мере, на себе так попробовал. И вот много свободного времени нужно знать, куда его одевать просто потом ну грубо говоря если вот так говорить просто забиваешь хорошо я вам сейчас хочу показать еще вот такой слайд интересный демотиватор я его часто показываю на презентациях я считаю что да есть плюсы есть минусы но на самом деле я считаю что Вообще любая деятельность, неважно чем вы будете заниматься, там допустим не работа, может быть интернет проект, должно доставлять некое, пусть даже не удовольствие, а удовлетворение. Я нашел вот такой демотиватор, хочу вам его показать. И на мой взгляд примерно должно выглядеть вот так. Во ВКонтакте навыков не нужно дополнительных, то есть здесь можно стартануть фактически, ну и каждый при этом там с полного нуля. У меня люди обучаются как с нуля, так и не с нуля. Иногда с нуля проще научить с чистого листа делать сразу все как надо, нежели потом переучивать. А все, кто делает все то, что я им даю, они зарабатывают свои деньги. Есть такие, кто окупает обучение еще до старта обучения. То есть, у меня есть ученик, он вообще там за 4 недели обучения заработал. По-моему, что-то порядка 80 тысяч рублей. И уехал вообще на 3 месяца в путешествие. И я его не видел, не слышал. О нем ничего все это время. Был один ученик, который сделал все вообще не так. Сделал совершенно все наоборот. И, по-моему, затраты у него были 500 рублей, а заработал при этом 4000. Причем буквально за несколько часов. То есть при этом все сделал вообще не так. Даже сделав все криво-косо, все равно умудрился заработать. Есть те у меня были, кто рекламировал одно, а заработал на другом. То есть случаев много разных. И, ну, Кстати, такая профессия будет кормить вас ну, ближайшие лет 10. Так как толковые люди, вот, кто умеет продвигать вот эти товары а, и услуги через интернет, будут нужны вообще всегда. И она даже сейчас на вес золота. А, хорошо, напишите пожалуйста в чате, кому интересно овладеть из вас а, такой профессией, вот этими моделями заработка. Может быть совместно а, с, ну, со мной потом поработать, а, ну зарабатывать грубо говоря вот так на диване, может быть в путешествиях и так далее. Хорошо, вижу плюсики. Ну, кстати, для тех, кто думает, что ВКонтакте там не покупают, там денег нет, во ВКонтакте ежедневно миллионы, десятки миллионов рублей оборот рекламы. И вот как урвать с этого кусок, то есть нужно знать определенную технологию. Есть еще убеждение, что там тусуется какая-то детская аудитория, подростки, там 14-16 лет. У меня на самом деле есть примеры. У меня покупают продукты из ВКонтакте, с холодной аудиторией по 7500, по 9900. То есть реально покупают. Все зависит от той модели, которую вы используете. Так, хорошо. Давайте я расскажу вам, как можно овладеть вот этой интернет-профессией. И потом расскажу вообще, как можно со мной поработать и так далее. Овладеть можно, понятно, что двумя путями. Первый путь идешь сам и делаешь. Я думаю, что за полгода, год, ну, вполне можно обучиться этому, набивая шишки, теряя деньги и прочее. Сейчас я вам покажу фотку со слайдом. А, вот, кстати, вот тот ученик, да, про которого я говорил, который уехал на 3 месяца, 80 тысяч заработал. Вот он. А, то есть первый путь, э, я в свое время, когда только начинал э, делегирование, ну всякие, знаете, кидалы есть, обманы, лохотроны, там фрилансеры обманывают. Я потерял, наверное, за все время, ну не за все время, где-то за год, наверное, за первые, ну когда только начинал, около 50 тысяч рублей. Причем тогда я не был, ну состоятельным там ни инфобизнесменом, ни бизнеса у меня не было. Я ну, также работал тогда на зарплату, просто пытался выстроить какой-то свой бизнес. То есть, это был первый мой путь. А второй путь – это получить вот данную интернет-профессию буквально за несколько недель с помощью профессионала и заработать свои первые деньги уже за время обучения. Причем в любом темпе, который для вас удобен. А, хорошо, я сейчас вам опять же ну, включу следующий слайд. И мы с вами продолжим. Есть проблема, что вот люди, которые у меня обучаются в тренинге, да, я заметил, что они не успевают все делать. А свои домашние задания, чтобы двигаться вот в том темпе, ну, вот в таком бешеном. Потому что у многих есть дети, есть работа и так далее. Те, у кого есть детки, меня поймут. Ну, с ними тяжело поработать, посидеть спокойно. Я думаю, ну, те, у кого есть дети, вы меня прекрасно понимаете. Именно поэтому я решил создать не просто тренинг, а антитренинг. Это программа именно до результата. Она не привязана ко времени. То есть вы вписываетесь, получаете задание, оставляете отчет. И я даю живую обратную связь. То есть это не какой-то там автотренинг записи. Я даю несколько раз в неделю. В зависимости от варианта участия даю несколько раз в неделю обратную связь и вы постоянно корректируете свою рекламу до тех пор, пока не будет сделано все правильно. Потом получаете следующее задание и так далее. То есть вы можете делать хоть неделю задания, хоть месяц. Вы можете сделать перерыв на отпуск, уехать, то есть обучаться именно в том темпе, в котором лично вам нравится. Мне вообще люди, которые умеют вот это все настраивать, нужны будут всегда. Поэтому вот ту структуру, да, которую мы хотим выстроить, у нас ну, будет, будут, понимаете, помимо вот этих департаментов рекламы, у нас будут внутри отделов, внутри отделов будут директора, среди них будут начальники, там будут подчиненные вот эти, кто делает рекламу. Это все кому-то надо будет возглавлять, и всех этих людей вести, проверять. Поэтому вы можете обучаться, то есть, ну, может, можете растягивать во времени. А кто раньше из вас придет ко мне, с тем, ну, у того как бы выше шанс, что вы подниметесь, ну, назовем это карьерной лестницей, Хотя на самом деле это удаленная фактически работа. То есть я не заставляю вас куда-то ехать в офис, работайте где хотите. Ну да хоть на пляже с ноутбуком. Вот таким вот образом. Почему я вообще провожу этот антитренинг? Сейчас по стоимости я расскажу, расскажу по вариантам участия. Дело в том, что ну, я уже сказал, что есть причина. Мне нужны специалисты, это первое. Я думаю, я уже много об этом говорил. А второе, есть еще одна сторона, я ее называю миссией. Ну, кто-то там вот на конференциях смеется надо мной, ржут, ну, как бы мне все равно, понимаете. А, с негативными людьми я не работаю. А у меня есть задача, чтобы вот людей, которые действительно, ну, стали вот, ну, взял чемодан, купил билет, улетел работать в любимое место, вот чтобы таких людей становилось больше. И именно общаясь с такими людьми, вот они сильно интереснее. У них настолько шире круг, что с ними настолько интересно общаться и работать. А если он еще при этом специалист толковый, то с ним работать просто одно удовольствие. И мне как бы очень приятно осознавать, что я причастен к тому, что люди становятся свободными. У меня, например, был ученик Александр, который вложил в тренинг последние деньги. Причем занимал там какую-то сумму, у него были долги по ИП, по налогам и так далее. Он за три недели не только купил все, но взял уже несколько клиентов и заработал сильно больше, чем вот стоило само обучение. И он делает рекламу уже лучше меня даже. То есть он поменял свою жизнь, избавился от вот этих крысиных бегов, причем это заняло всего три недели. И за то, чтобы вот таких людей в моей команде было больше, ну и не только в моей команде, то есть вы можете работать самостоятельно, я вот именно за вот это. Поэтому я сам вообще, как бы, ну, работал с подросткового возраста с 14 лет. Я долбил и подъезды а в минус 30, ну, в 30 градусный мороз. Я подметал подъезды, там тротуары, копал торф. Ну, то есть, что я только не делал. Работал на стройке, в том числе. Жил в однокомнатной квартире в ипотеке и иногда при этом выбирать приходилось, то есть, заплатить за комуслуги или купить в дом еды. У меня уже тогда была дочка. То есть я все это проходил и прекрасно знаю. Поэтому я знаю цену и деньгам, и маленьким, и большим. И чтобы людей, вот, которые смогли выбраться из этих крысиных бегов, из этого рабства, я просто хочу, чтобы их было больше. Это вторая причина, по которой я провожу вообще вот это обучение. Другого способа, кроме как овладеть какой-то вот перспективной специальностью, я не вижу. То есть, вот эти все форексы там и прочие какие-то махинаторские схемы, на мой взгляд, ну, достаточно мутные и непонятные. А здесь реальный сектор экономики, где вам реально платят за реальную услугу, то есть за работу. А, так, хорошо, напишите, пожалуйста, в чате, такой момент, кому интересно попасть вот в эту программу обучения до результата и, может быть, поработать со мной совместно, попасть, может быть, даже в штаб-квартиру в Таиланде в конечном счете. Сейчас я вам об этом расскажу. Варианты участия. Хорошо, вижу много плюсов. Давайте я расскажу варианты участия. Есть три варианта участия. То есть первый это эконом, второй стандарт и третий это VIP где я работаю с вами лицом к лицу и довожу вас до первых 30 тысяч рублей в этой программе. А какие результаты? Вообще, смотрите, что вообще значит программа до результата. То есть меня спрашивают, какие результаты я получу, что будет. Вот смотрите, каждый из этих вариантов участия стоит определенную сумму денег. Я вам ну, сейчас скажу сколько. Но сегодня, естественно, уже это со скидкой, но тем не менее. Так вот, результат заключается в том, что мы вас ведем до тех пор, пока вы не окупите свое обучение. Именно в этом и заключается разница. А потом вы сами решаете, пойдете вы с нами дальше работать или пойдете работать сами. То есть вот таким образом. Это будет уже а, не иметь значения. А, чем отличается эконом и стандарт? Тем, что вы а, в экономе получаете саму технологию, получаете тот минимум информации, который нужен для работы. А вот в стандарте... Вот эти люди, ну вот стандарты VIP, кто настроен на серьезную работу со мной потом в будущем. Я там сильно их больше прокачиваю, больше даю прям контента. И именно эти люди потом будут со мной работать. Кто-то будет директорами из них, кто-то будет менеджерами направлений рекламных целых и так далее. Но для этого опять же нужно будет сильно расти, развиваться, обучаться и так далее. Хорошо, сколько стоит? Сделаем таким образом. По вариантам участия, ну по результатам, я думаю, понятно. Теперь самый главный вопрос, сколько стоит вообще данный антитренинг. Да? Я не буду играть с вами в маркетинг, делать какие-то там, ну сначала слайд с обычными ценами, потом с перечеркнутыми. Я вам сразу покажу уже цены со скидкой. Вы сможете приобрести любой из выбранных участия. И сейчас я вам открою слайд со сценами. Так. Ну, надеюсь, что появится. Я надеюсь, что цены появились. Смотрите, сейчас вам закинут а, ссылку на оплату. А, эконом стоит 4 900. А, стандарт стоит 9 900. И VIP 29 900. А, скажите, он ученик Карашакова? Нет, я не знаю, кто это. Я не его ученик. Так, а, Хорошо. Смотрите, по поводу гарантий. Очень часто меня спрашивают по гарантии, там, по рассрочке и так далее. Вы сейчас, ну те, кто хочет принять участие в этой программе, вам нужно оформить сейчас счет, то есть перейти по ссылке и вам через несколько часов придет письмо с темой «Задайте вопрос по быстрым деньгам». Вконтакте, и вы сможете в ответе на это письмо задать мне лично вопрос, в том числе и по тренингу, там может о рассрочке. То есть, либо я отвечу, либо Настя, вот моя помощница, ответит вам. И смотрите, у меня как бы не просто гарантия, а у меня антигарантия. То есть, мы вам, я сейчас открою вам следующий слайд. Смотрите, мы вам не вернем деньги до тех пор, пока вы сами не окупите тренинг как только вы окупаете тренинг вы можете прийти ко мне сказать что это все фуфло и я не хочу этим заниматься и вы можете попросить возврат денег вот такая у нас гарантия и такой момент еще сейчас я попробую почитать вопросы в чате просто он быстро убегает на самом деле я хочу в тренинге видеть именно людей которые сильно нацелены на дальнейшую работу потому что ну, что вот сейчас будет в программе, рассматривайте это как песочницу. То есть, вот эти какие-то деньги, там 10 тысяч рублей, там 30 тысяч, это еще не деньги. Нормальные деньги будут сильно выше. Но а, для этого надо будет, опять же, сильно расти. Так, то есть, мне нужны именно те, кто готов а, показывать результаты. Так, сейчас я вам показать еще хочу один слайд. А, так. Но классика жанра, что будут бонусы на сумму больше, чем 12 тысяч, это инструменты, которые помогут вам зарабатывать сильно больше. И я вам хотел показать еще вот такой вот один интересный слайд. Это русский супергерой, завтра Мэн. И я хочу, чтобы вы не думали, что вы... Ну, что я не хочу, чтобы вот вы были вот этими завтраменами, не надеялись, не надеялись что а, да ладно, завтра наконец-то я изменю свою жизнь. А, такого не будет. Поэтому вы должны понимать, что ну вот либо вы вписываетесь, либо вы не вписываетесь. То есть здесь нужно для себя решать, куда вы хотите вписаться. Так, хорошо. Сейчас я попробую посмотреть вопросы в чате. Так. А чат у нас разблокирован или нет, я не могу понять. Кто пишет негатив, будем банить. Пожалуйста, уважайте других экспертов. Ну, пусть пишут. Ну, как бы, людям надо дать возможность задать вопросы. А кто пишет негатив, ну, пусть пишут. Так, не успеваю... Я не успеваю прочитать вообще. Так, отличие версий. Я вам сейчас промотаю на слайд, где у нас различные варианты. Можно взять стандарт, позже доплатить до VIP. Нет, нельзя. Нужно выбрать сразу вариант участия. И напоминаю, что оплатить нужно завтра до конца дня. Так, Хорошо анастасия пишет народ хватит писать ерунду реальные коучеры научат реальным вещам но пусть пишут как бы кто живет в болоте тот и рассуждает как лягушка поэтому так возрастные ограничения ограничений никаких нет у нас будет сидеть технарь который будет помогать ну в том числе и подключаться если надо какие-то кнопки нажимать и так далее а, так а если мало подписчики не понял вопрос так есть отзывы, да, у меня больше, по-моему, сотни там отзывов, можете посмотреть на сайте. Но сайт пиарить не могу здесь, к сожалению, поэтому можете найти меня. Хорошо. Совмещать с работой получится, естественно. Ну, многие, кто ко мне приходит, они ну, рассматривают, то есть я не призываю вас сразу брать там, увольняться с работы, все бросать и так далее. То есть я, ну, сторонник, чтобы вы сначала получили профессию, научились добывать оттуда деньги реальные, да, и потом уже переходили на, ну, то есть решали, нужно вам там или не нужно. Я вам хочу еще показать одну вещь. Так, сейчас я вернусь в чат, посмотрю ваши вопросы. Пожалуйста, подождите. Так, э, Денис за 4 900 эконом, спасибо за заказ. Анатолий за 4 900 через единый кошелек, спасибо за заказ. Айгуль за 4 900 эконом, спасибо за заказ. Артем за 4 900, спасибо за заказ. Инна за 4 900 эконом, спасибо за заказ. Игорь за 9 900, спасибо за заказ, стандарт. Ксения за 9 900 через робокасса, спасибо за заказ. Нина за 4900 эконом, спасибо за заказ. А, Людмила через единый кошелек 4900 эконом, спасибо за заказ. Опять Людмила, но это, наверное, а, нет, телефон другой, это уже другая Людмила, тоже через единый кошелек за 4900, спасибо за заказ. А, извиняюсь, если неправильно прочту, Ильшат а, за 4900 эконом, спасибо за заказ. Наталья за 9900 стандарт, спасибо за заказ. Лариса за 4900 эконом, спасибо за заказ. Александр за 4900, спасибо за заказ. А Владимир за 9900 стандарт, спасибо за заказ. Татьяна за 9900 стандарт, спасибо за заказ. А, извиняюсь, если неправильно прочту. Сагид за 9900 стандарт, спасибо за заказ. Жанна за 4900 через Альфа-Банк, спасибо за заказ. Ольга за 4 900 эконом через Робокассу, спасибо за заказ. Кирилл за 4 900 через Альфа спасибо за заказ. Марина эконом за 4 900, спасибо за заказ. Станислав 4 900 через Робокасса, спасибо за заказ. Марина за 9 900 стандарт, спасибо за заказ. Надежда за 9 900, спасибо за заказ стандарт. Елена за 9 900 стандарт, спасибо за заказ. Андрей за 4 900 эконом, спасибо за заказ. Леонид за 29 900 вип, спасибо за заказ. Игорь за 4 900 через интеркасса спасибо за заказ. Алексей за 9 900 стандарт, спасибо за заказ. Людмила за 4 900, спасибо за заказ. Наталья за 29 900 VIP, спасибо за заказ. Сейчас я вернусь к вам в чат, чтобы посмотреть вопросы и еще кое-что вам добавлю. Так, сейчас обновлю просто страничку еще раз. Там я видел вопрос в чате, что кто такое купит. Но у меня уже сотни учеников, уже тысяч за тысячу наверное, перевалили клиенты. У меня клиент даже Азамат Ушанов, поэтому вопрос, кто купит, ну, пишут какие-то люди, которые не понимают, наверное, кто выступает, какие вообще, ну, то есть, где я нахожусь, кого обучаю и так далее. Так, к сожалению, не могу обновить страницу, я сейчас попробую вернуться к вам сколько можно заработать за месяц. У меня ученики в среднем за тренинг окупают тренинг. Это первый момент. А второе, ну и вообще как бы до результата, смотрите, мы вас ведем до тех пор, пока вы не окупите тренинг, а потом я вам, может быть, ну опять же, открою секретный секрет, поработаю капитаном очевидность. Когда вы заработали свои первые 5000 в тренинге, да, то вы потом... Ну, например, вам нужен миллион. Вы потом эту схему повторяете 200 раз и получаете свой заветный миллион. То есть здесь нету вообще никаких проблем. То есть вам нужно сначала научиться схему, и вы ее потом повторяете. То есть миллион, он состоит из кусочков. Насколько они будут мелкими или большими, зависит от того, насколько вы будете делать в самом тренинге. Я вам сейчас еще покажу картинку то есть смотрите по вариантам различия значит в экономии я вам даю как бы минимум вот ту теорию да обратная связь у нас там будет раз в неделю я даю тот минимум который позволит вам а, зарабатывать но ну, небольшие деньги а в стандарте я даю а, вот ту как раз игорь спрашивает как купить но ну, вот по ссылке переходите выписывайте счет а, выбирайте способ оплаты и оплачивайте до завтра до конца дня если нет возможности оплатить до завтра, когда будет можно купить и как, напишите, пишите счет сейчас, а потом в ответном письме, ну, когда придет вам, что задайте вопрос по быстрым деньгам ВКонтакте, где-то через несколько часов оно вам придет. Вы просто в ответном письме напишите, с вами индивидуально порешаем. Азат Валеев, я не знаю кто это. Наталья спрашивает, вы работаете с Азатом Валеевым, я не знаю кто это. Сколько денег еще потребуется для работы? По вложениям, смотрите, я не заставляю никого вкладывать деньги, но у меня вот ребята, кто в тренинге учились, да, те, кто вкладывал там 300 рублей, 500 рублей, они, соответственно, те, кто вот, ну, вложил вот эти в партнерки, да, просто попробовал, поигрался с партнерками, они многие заработали свои первые деньги именно на вот этих партнерках. Поэтому, ну, как бы, если вы вложите, ну, рассчитывайте тысячу полторы попробовать, как бы я, ну, вы не пожалеете об этом. А, смотрите, в стандарте я даю, помимо того, что все в экономии, у нас с вами там будет сильно больше контента. Да, записи, естественно, будут во всех тарифах. Тарифах, если что-то пропустили, естественно, получаете записи. А, смотрите, в стандарте даю следующие вещи. Александр пишет реквизиты, на сайте почитайте все. Я даю следующие вещи. Полностью то же самое, что в экономии, но я даю там сверху сильно больше контента, я вас там сильнее прокачиваю. Даю больше информации, и вы будете делать рекламу лучше, и вы сможете заработать больше денег. Ну и опять же у нас там обратная связь чаще 2-3 раза в неделю. В Випи, естественно, мы с вами берем работаем лицом к лицу то есть вы получаете весь тот же контент но я довожу вас до результата лицом к лицу мы с вами работаем индивидуально по skype а где ссылка на партнерку Ну, смотрите вот вам ссылка переходите по этой ссылке выписывайте счет я вам еще кое-что добавлю сейчас я перелистаю слайды хочу вам показать еще одну картинку для сомневающихся. Я как бы, ну, если возвращаться назад, наверняка у вас были свои какие-то вот мечты, может быть, свои планы на жизнь. И я хочу, чтобы вы подумали, осуществили, ну, осуществили ли вы их, находитесь ли вы сегодня там, где вы хотели находиться когда-то давно, когда еще, ну, о чем-то мечтали, то есть когда не было этой рутины. Не было этого болота, может быть, крысиных бегов и так далее. Соответственно, подумайте об этом и примите ваше решение. А здесь, как бы, нет границ по времени. Вы обучаетесь так, как вы хотите. Обратная живая связь, то есть не в записи, а прям живая, ну, персонально по вашим заданиям. Постоянные от меня корректировки. Так, ссылку не могу скопировать. Ее не надо скопировать, просто на нее нажмите. Я сейчас попробую сам перейти, посмотреть, вообще открывается или нет. Ну, у меня открывается, то есть переходит по ссылке, ссылка рабочая. Это первый момент. Так, хорошо, я еще вам кое-что добавлю. У меня есть буквально 8 минут. Когда оплатить? Оплатить нужно до завтра, до конца дня. Счет выписать нужно сейчас, потому что ну, предложение, сами понимаете, актуально только на конференцию. Иногда мне говорят, что нужен там какой-то подвешенный язык, знание копирайтинга, чтобы составлять заголовки, объявления и так далее. Ничего этого не нужно, так как я создал шаблоны, по которым уже мои ученики генерируют, как из пазлов, заголовки даже лучше, чем я сам. Так, хорошо. Еще такой момент. Ну, я опять же предупредил, что нужно будет работать, соответственно, если вы хотите лентяйничать, то вам сюда как бы вписываться смысла не имеет. Нужно будет поработать, научиться это делать. Мне как-то одна из участниц на одной конференции там написала, по-моему, Ирина ее звали, я, честно говоря, не помню, что если ученики превзошли учителя, значит, хороший учитель. То есть ну, я поразился, что они даже картинки научились делать сильно лучше, чем я. И я сам кое-что у них перенял и тоже сейчас внедряю это у себя. То есть мне это обучение самому в том числе идет на пользу. А если с перспективой работы у меня, то есть если вы хотите поработать в дальнейшем со мной, занять какие-то должности нормальные, то вам нужно вписаться как минимум в стандарт, потому что я там буду сильно больше ну, вкладываться в вас, и нужны там конкретно люди, которые бы потянули крупные проекты. Еще, ну, давайте поясню. Эконом я вас довожу до а, первых 5000, то есть, ну, а купили тренинги, дальше вы решаете сами. То есть, скорее всего, а, вы не перейдете ко мне ни в обучение, ни на работу, а, потому что те, кому, ну, кто хочет работать с нами в команде, вам придется сильно получать больше информации, больше навыков, чем в экономе. В экономии я даю основную, основные вещи, которые позволят вам зарабатывать. Но на семизначные цифры там надеяться не получится. Так, хорошо. Будете ли проводить еще подобный тренинг? Не готов ответить. Вообще трудозатратно по времени, когда я подготовлю ну, нужное количество мне людей. Это несколько десятков человек, ну, может быть даже под сотню. Я когда подготовлю необходимое количество людей, наверное, я закончу, ну, подготавливать их. Так, хорошо. По поводу, где брать клиентов, я даю технологию поиска клиентов, ну помимо того, что и я пиарю еще вас по своей базе. У меня в базе несколько тысяч инфобизнесменов и офлайновых бизнес, бизнесменов и владельцы интернет-магазинов есть. А те, кто приходят в обучение, я делаю рассылку по базе, и некоторые из вас возьмут их, ну, будут учиться на их кейсах. Сколько вам лет? Часто спрашивают, мне 29 лет. Так, убегает, я с вами так оплачу завтра. Смотрите, если вы, там кто-то писал, что оплата долго идет, а если вы выписываете счет сейчас, то есть ваша задача выписать счет, зарезервировать. И если вы оплатите завтра до конца дня, то есть платежка будет, то вы попадаете в тренинг. Еще видел по поводу рассрочки, вы выпишите счет, мы с вами индивидуально порешаем. Там вам придет письмо, ну, в ответе. Вы когда счет выпишете, через несколько часов вам придет письмо, что через. Ну, задайте вопрос по быстрым деньгам. И вы сможете прямо в ответном письме напишите мне. Там отвечаю либо я лично, либо Настя, вот помощница, вам ответит. Ну, навыки работы на ПК на компьютере я сказал, что не надо. По поводу, ну, иногда спрашивают, нужно ли ИП. ИП нет, не нужно. Ну, такой момент вообще вам ваша задача будет заработать первые деньги и вам не нужно будет их никак регистрировать еще такую вещь э, скажу что э, до миллиона рублей вы налоговый вообще не интересны. поэтому ну не говорите я вам что это сказал но как бы то есть э, легализовывать там 10 тысяч рублей там смысла вообще нет никого. Вы сначала заработаете деньги, а потом уже легализуетесь. А, так. Еще такой момент. Если кто-то с Украины, то если через терминал хотите оплатить в гривнах, а способ оплаты выбирайте интеркасса. Там есть различные терминалы, которые позволяют оплатить в том числе и с Украины прямо в гривнах. Так, я сейчас открою статистику. По нашим с вами заказам. Так. Ну я потерял на ком остановился. Честно говоря не помню. Александр эконом за 4900 спасибо за заказ. Сергей за 4900 эконом спасибо за заказ. Максим эконом спасибо за заказ. Два Александра за 4 900 эконом спасибо за заказ а, Гульнара за 4 900 эконом спасибо за заказ Аслан за 9 900 э, стандарт спасибо за заказ Игорь за 4 900 эконом спасибо за заказ Елена 4 900 эконом спасибо за заказ Виктор через Альфа Банк 9 900 стандарт спасибо за заказ а, Дмитрий эконом спасибо за заказ Людмила и Леонид, и Элина через Альфа-банк за 9900 стандарт, спасибо за заказ. Екатерина 4900, спасибо за заказ. Ирина, Николай, Ольга и Петр. О, даже тезка мой есть. Спасибо за заказ стандарт, у Петра эконом 4900. Олег Брониславович за 9900 стандарт, спасибо за заказ. Алексей 4900 через интеркасс спасибо за заказ. Виталий через Zpayment, стандарт, спасибо за заказ. К сожалению, нет имени, есть e-mail. Safon2011, и дальше не буду диктовать. 29900 через Яндекс Яндекс.Деньги. VIP, спасибо за заказ. Оксана за 9900 через Яндекс Яндекс.Деньги, спасибо за заказ. Наталья через Интеркасс, спасибо за заказ, 9900. Елена за 4900 эконом, спасибо за заказ. И... Еще порядка 20, наверное, по-моему... А, вот есть Петр за 29,900, тоже VIP. Спасибо за заказ, тезка мой. Александр за 29,900 через единый кошелек, спасибо за заказ. Ирина за 9,900, спасибо за заказ. Просто всех я не успею поблагодарить. У меня по времени... А, Петр, вы есть в ВК? Я, к сожалению, да, я в ВКонтакте есть. Я не могу здесь пиарить никаких ссылок, поэтому просто можете сами попытаться меня найти. А можно через Киви кошелек? Да, можно. Вы счет выпишите, любой способ выберите, и потом задайте вопрос в письме. Дадим вам реквизиты. Так, хорошо. Обучение по скайпу? Нет, обучение будет в формате онлайн семинаров у нас. Если вы пропустили, вы получаете запись на свою обратную связь. То есть обучение не по скайпу. Если вы VIP, то у нас обучение будет в мастер-группе в отдельной. Мы с вами будем там по скайпу работать. Так, я еще хочу такую вещь вам сказать. По IP сказал. Что-то еще хотел добавить. Иногда меня спрашивают, например, что я живу в Эстонии, мне это подходит. Тут как бы, если вы будете показывать результаты, мне совершенно все равно, откуда вы. У меня помощница вообще собирается в Испанию поехать на постоянку. Вы можете стать представителем в той стране, в том городе, в котором вы находитесь, понимаете? Сам я вообще родной город, у меня Сургут последний, ну вот, по-моему, год-полтора, мы в Великом Новгороде находимся. Люди спрашивают, какие результаты нужно показывать, чтобы работать у вас. Очень хорошие. То есть, если я увижу, что вы делаете рекламу, которая приносит прибыль, я с удовольствием с вами поработаю. Так, хорошо. Еще такой момент, ну, меня уже подгоняют, что заканчивается время, по поводу реальности денег. а Многие считают, что ну, нереальные деньги, там, веб-мани, Яндекс.Деньги, это реальные деньги. У меня к Яндекс.Деньгам привязана карта, она, ну, Яндекс вам дает и бесплатно. И я с ней рассчитываюсь по магазинам. И, то есть, вы когда будете ходить, она даже в Европе работает. Все деньги, которые лежат там, они попадают у вас. Юля пишет, сургут рулит. Вот те деньги, которые на Яндекс-деньгах, они, то есть на карте сразу присутствуют. В WebMoney у меня тоже привязка прям с банком, выводится вообще в миг. То есть это же реальные живые а, деньги. Во сколько начнется, мы вам сообщим по почте, то есть ваша задача вписаться, оплатить, и по почте придет ссылка, мы проведем вводный касс, там подробно все расскажу. А, Татьяна, если в рассрочку взяла бы стандарт, но ну, вы пишите стандарт, пообщаемся с вами, ну, персонально, вопрос зададите в ответ ответном письме, порешаем. Купить за 4900 понравится, можно взять за 29, позже нет. Позже можно будет купить мой коучинг за 100 тысяч уже. Так, после прохождения стандарта, какие будут результаты? Довожу вас до первой десятки и смотрю, ну, сможем мы с вами дальше работать или нет. Но опять же, хотите вы сами этого или нет. А, как долго будет идти семинар? Вообще, если каждый день прям впахивает, то за три недели легко. А, смотрите. Еще такой момент для тех, ну, кто сомневается между эконом и стандарт, я хочу еще одну вещь сказать: что у нас, ну, кто придет в стандарте, у нас будут еще отдельные темы, которые ну, будут даваться только на стандарте. То есть там сильно дам вам вещи на вырост и прям вообще сильные вещи. Uh, так, но ну, мне говорят, что мне нужно заканчивать. Смотрите, я последнее скажу. Вопросы, пожалуйста, выпишите счет. И если но ну, вопросы какие-то останутся, просто в ответном письме мне потом их задайте. Я постараюсь быстро ответить. Uh, если вы хотите, грубо говоря, зарабатывать там, где вы есть, и при этом не зависеть ни от кого. Uh, не надо бросать все, увольняться с работы, вписываться там, в бешеный тренинг. Вы сами выбираете свой формат, свой темп. А uh, если вы хотите поменять что-то в своей жизни, уехать в отпуск, уволиться с работы, а хотите путешествовать и проводить больше времени, например, с семьей, а не на работе, то а, перестаньте накапливать информацию, начните, наконец, уже получать реальные деньги, получите статус уважения в глазах других, особенно родственников, может быть, родителей, а, либо вашей второй половинки. И, опять же, работа удаленная, то есть я доволен этой моделью, вот ну, хорошая деятельность и приносит хорошие Результаты. Не забывайте про письмо с вопросом. Я просто физически не успеваю ответить на все ваши вопросы в чате. Вы, вы пишите счет по ссылке и у меня время закончилось. То есть по рассрочке напишите в ответном письме. Смотрите, напишите вопрос, оформите счет, вам на почту придет ответное письмо. Задайте свой вопрос по быстрым деньгам ВКонтакте. Просто нажмите на него ответить и задайте мне свой вопрос. Хорошо, e-mail сюда не пишите, я не смогу вам на него написать. Напишите напишите мне потом в ответном письме, когда вы пишите счет. Все, на этом у меня все. Все, кто придет ко мне обучение, жду вас. Я вам скину ссылку. Не забудьте завтра до конца дня оплатить. Будет очень много бонусов, будут классные результаты. С вами был Петр Алпатов и... Жду вас в тренинге. Вписывайтесь, не пожалеете.